Схема заработка с вложениями от 120% до 500% прибыли. Схема заработка без вложений на партнерской программе. Партнерская программа 6 уровней в глубину. 12%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1% и 0,5%. Статистика компании. Друзья, как я и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Участников на данный момент 16 человек. Проинвестировано более 40 тысяч рублей. Выплачено 0 рублей, так как проект совершенно новый. Лучшая инвестиционная платформа за 2023 год. Вы можете получать до 7% часового дохода. Зарабатывать с вложениями мы будем на 16 тарифных планах. Срок действия депозита от 24 часов до 72 часов. Начисление прибыли от часа до одной минуты. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Также мы видим последние пополнения. Здесь также будут находиться последние выплаты. Ну а я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы создать свой первый депозит. Как мы видим на балансе у меня 1201 рубль. Это у меня за рефералы. Я пригласила одного реферала. Как мы видим у меня один активный реферал. От него я получила денежное вознаграждение 1200 рублей. Но сейчас давайте я создам свой первый депозит. Захожу я на четвертый тарифный план, то есть 150% за 24 часа. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. В платежную систему я буду выбирать карты. Сумма вклада 20 тысяч рублей. Выбираю карту МИР. Ввожу свою почту. Друзья, сейчас 22 200 рублей я переведу по данным реквизитам. И мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Но ну, а сейчас давайте мы с вами проверим проект на платежеспособность. На балансе у меня 1201 рубль. Давайте сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. В платежную систему я выбираю карты. Сумма для выплаты 1200 рублей. Сейчас я дождусь, когда деньги поступят на мою карту, и я приложу квитанцию в видео.